здарова здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, и добро пожаловать на новенькую серию по прохождению GTA 4 The Lost... Так, стоп, я тут... <смех> Тоже дайм-код сразу, хотел ладно, не, да, тут, в принципе, начало серии просто, что... Во-первых, у меня вопрос, кто это крикнул, потому что единственный Это было в правом ухе, я слышал. Единственный, кто проходил здесь справа, блядь, это вот этот молодой человек, почему он завизжал как э, девушка. А, друзья, вот для начала хотел бы сказать... дать рубашку последнюю... Вы же тебя не грабить, а похитить. Твои фишки обналичены, пухляк. не не, не постойте! Заткнись, залезай. Кто-нибудь, стойте, кто-нибудь помогите! Заткнись, толстого жопой. Да. Тачка, конечно, не в очень состоянии. Тебя ж они с толстячок. Да, толстячок, блядь, влип. А Колян-то где-то, блядь, гуляет. Где он может в это время быть? А? Может быть, Сиаков с монархом трет, блядь? Сука такая. Колян, блядь. Бля, может, навигатор перестроится? Я уже и так не туда поехал. Конец. Прошу, прошу, прошу вас, прошу вас, я заплачу сколько угодно. Кажется, он пускает что-то сказать, <laughs> Я достану деньги, я обещаю, обещаю. Oh, no, не знаю, я ни черта не слышу. <laughs> хорошо, хорошо, мой двоюродный брат, у него есть деньги, он вам заплатит. Ах ты сучонок, Ромыч, а? Так и знал, бля. А, вот этот человек пытается предложить нам деньги. М -м. отпустим его, он вернется с полной сумкой двадцаток с непереписанными номерами, точно? Да, Да-да-да, точно, точно, точно. Да. Хочешь сказать, он типа пытается нас подкупить? Да, да! Надеюсь, ему известно, что мы с тобой как это, люди кристальной честности. Эти предложения мы расцениваем как личное оскорбление. Кадиллак, блять! Тихо. О, нормально. А то. Что, что нас... Блять, разъебан Кадиллак черный. Здравствуйте. Э. Чуй Ебанутый, что ли, блядь? Тачку, блядь, быстро! Ah! Слышь, нахуй, э! Блядь, слушай, ты... Получше... БЛЯДЬ! ДУРАК! Мусора за нами сейчас приедут! Быстро в тачку! Сука, пиздец. Ромыч, ты все запорол. Ему вообще похуй, да? Я не знаю, как мы сейчас проедем здесь, но, по-моему, пиздец полный. Три звезды, охуенно. Спасибо, Рома, блядь. Дн, как мы будем завершать начато или нет? What? Да мы будем, блядь, завершать начато. Но у нас вертушки, сука, уже, блядь, за нами мусора, блядь. Ч делаем-то? Это к вам откопов надо? Yeah. Блять, баный, зачем? Я одну пульку спустил. Мусора, нахуя? Нахуя? Объясните, мусора, блядь! Нахуя? Просто одну пульку, предупредительную, в асфальт. Что, блять? Защита асфальта, новый закон, нахуй работает или что? Ебучие камеры, блядь! А, ну я понял, нормально, блядь. Нет, нет, нет, нет, блядь. Да, нет, блядь. Блядь, Джонни, лохаста, Долбоёб! Да хуя ты вышел. Дебил, что ты делаешь? Да ты нижний брейк танцевал. Дебил, нас убьют. <связь> чё, пацаны? Перевернули сюжетную линию, блядь, GTA 4? <связь> Сука, Это полный пиздец, блядь. И откуда я сейчас начну? А, ну, замечательно. Давайте хотя бы туда а, доедем, да, я не знаю. Можно я поеду по навигатору вот с самого начала как надо? Потому что это пиздец. Кстати, друзья, знаете, чем мне еще всегда нравилось GTA 4? Я это замечал, но почему-то не комментировал слух. То, что всегда, когда вот перезапускаешь миссию, диалоги совершенно другие. То есть они, видимо, их тут, ну, 2-3 точно, видимо, как раз до таких моментов, что когда ты переигрываешь, чтобы ты не слушал одно и то же. Видите, он, он говорит уже по-другому, то есть другие диалоги, бля, понимаешь, кажется я сюда быстрее доехал намного? Пожалуйста, только не надо сейчас выходить. Рома, блядь. Сука, вот у И охуенно, они ушли, блядь, вдвоем, нахуй, гулять под ручку, вы это видели вообще? Что, блядь? Нет, подождите, из-за этого... Сука, серьезно, блядь! Серьезно! Нет, серьезно, блядь! Блядь, это полный распиздейшен! Это же вообще... Нет, я молчу про то, как Роман подлетел, блядь! Я не знаю, что происходит в этой игре вообще, блядь! Видимо, GTA 4 не хочет меня отпускать, как бы, и прощаться со мной. Хотя еще мы пропащих не прошли, еще и Гейто не ждет, поэтому тут как бы еще... Подождите, мне кажется, я могу остановиться в любой момент, и он выйдет здесь, и это будет проще. Да. Сука, стой нахуй! Блять, еще обибать нахуй! Назад нахуй! Мне оружие все убрали мусора, пиздец, блять, че Чё... ваше взяла? Вот и неехуй, блять, кадилаку жопу автобус разбил, экстренное торможение пришлось сделать, быстро сел нахуй, пиздец, блять, Он, конечно там выходит, блять, там все палька, у меня нет оружия, у меня же нет оружия. Убейте, пос... А чем я, блядь, я его буду стрелять Чем, блять, я в него стрелять-то буду, нахуй! Посыльного-то, ебаного! Чем, блядь, я буду, блядь? Руками его мутузить, может быть. Пацаны, помогите, пожалуйста. Я, короче, блядь, я на подсосе, все, пацаны. Пожалуйста, убейте этого, блядь! Быстрее посыльного! Алло! Пушка, пушка, срочно, блядь! А, а а Блядь! Сука! Мусора все забрали. Вот, блядь, сейчас бы чит вести везти, не помешало бы. Пожалуйста, Терри, блядь, не Терри, блядь, стреляйте, ну по мишени стреляйте, меня сейчас убьют нахуй, я не могу стрельнуть, ебаный пиздец, ай, ай, я слишком близок, ай, блядь, стреляй, сука, блядь, чё ж вы такие косы, это ебаный в рот, убили, наконец-то, блядь, одного, блядь, меня сейчас ёбнут реально, Терри, пожалуйста, я тебя прошу, блядь, пожалуйста. Пожалуйста, блядь, стреляй туда. Блядь, ну не просто блядь, не убьют надо. Все похуй, потеряли главаря нахуй. Ну давай-давай, мочи меня полностью, блядь. Давай. Давай-давай-давай-давай, конечно. Да, конечно, классно, блядь, классно, блядь. Охуенно просто, охуенная братва у меня. Лучшие пацаны, блядь, нихуя не делают. Все я должен, все я, нахуй, должен. Ну, конечно, они за скрипту. Ну, да, блядь, классно. Спасибо, братва, лучшие нахуй, лучшие пропащие, блядь. Классно, блядь, нахуй. Оставили пацана, блядь, президента без ствола и все, все, блядь, а, а, а, -а блядь, за щеку, нахуй сразу, вся, все пропащие, охуенно. Да, я буду повторять, не похуй. Пусть стреляют, блядь, что я должен, все за них что ли выполнять? Блядь, брюлики, хуюлики. Пойду замочу кого-нибудь нахуй. Иди сюда, блядь, сука, с автоматом, блядь. Вы мне кажется, что только я так могу проходить, когда 4, ребята? Нет? Я вот что-то, блядь, как-то немножко сейчас подумал, и <свы> некие у меня а... вопросы возникли. Мне кажется, что... М -м -м, да класс, он тут посоль скрылся. Оху... А у меня осталась же пушка теперь, правильно? Two, <свы> <with you. свы> Ох, уж эти читы, блядь. Че, сделал по правилу, наконец-то... Что за хуйня, блядь? Блять, у меня патронов не так много вообще-то, если ч. Бля, пацаны, 15 патронов. 15 патронов, пацаны. Как думаете, у меня есть шанс? Я думаю, что нет. Учитывая, что они едут еще заскриптованы очень. Пропащи, блять, вы где, нахуй? Это пиздец какой-то, ребят. Это про... все нахуй. Я... Можно? Я сейчас провалю это. Пусть, пусть, блядь, они... Давай, давай. Уга... Что? Вот они меня ждут. Нахуя? Что, блядь? Хорошо, давайте поедем за ними. Вот попробуем. Попытка не пытка. Но у меня 15 патронов, никого нет. Алё, блядь, Терри, нахуй! Ты где, блядь? Оружейный фургон, кстати. Так куда он при прибудет, кстати? Hey, door, давай быстрее дуй, нахуй! И, и вези этот, блядь. Вези оружейный фургон. Быстро. Быстро, блядь, сюда на мост прямо, пиздец какой. -то. Ты чё дурак, блядь, вези фургон, блядь. Наконец-то хоть что-то они начали делать. Так, семь патронов, ребят, 7 патронов, охуенно. блядь. Вот магазин оружия бы заскочить, но боюсь, что не успею пати, они заскриптованные, пацаны. О, колес пробили. Так, ладно, посмотрим, просто чем это закончится. Я просто охуенно минус. Еще патроны, блядь. Все, у меня нет патронов. У меня нет патронов. Как же, блять, сложно, а? Зажимайте, ебашьте, я не знаю, я торможу все, он, скрипты у него перестали работать теперь. Так. Из машины выходим нахуй. Пацаны, вот как бы, ну как вы думаете, есть ли подобное еще? Проха... Алло, блять! Бля, мочи нахуй! Ствола нет! Сука, стой, блядь! Стоп! Так мы. Что? Я убил гейтони? А что Что, как бы у нас еще. Блюлики у меня, привезти их в ресторан! Я знаю, что здесь не, не терпеть Понятно, откуда вообще, нахуя? о копы. А дистанцию-то не держим, да? ДТП. Блять, ну Рэй, сейчас, подождите, стоп, стоп, стоп. Так, Жонни. Ники сказал, что тебе удалось свалить деньгами. Вези их мне. Никогда так сказал. Чувак, странно дело. Там началась такая заварушка. Уж и, и не знаю, что, что осталось с деньгами. Я просто хотел выбраться, а тут живым. Я выкинуть какой-нибудь фортель. Я тебе вот так выкину, что мало не покажется. Понял меня? Рей, ты не нравишься. Даже обосравшись по уши, ты не теряешь чувство юмора. Увидимся. Да, Джонни хитрожопый Тоже тот еще, блядь, интересно, интересно Так, подождите, а если вспомнить сюжетную линию Так, деньги просраны Они оказались вот здесь, да? То есть он их отдал угу. Слушайте, ну ладно, будем смотреть Интересно на самом деле, вот сейчас как раз Ситуация нагнетается. Так, ну что, друзья. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилась серия. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. Встретимся и Рэй. Я для на сообщение. Вот. Оставляйте комментарии. И, в общем-то, друзья, я думаю, что... Сколько у нас по статистике пройдено уже? 59%? Ребят, как вы думаете, долго еще до конца? У меня такое ощущение, что реально может быть даже в следующей серии. Но это, конечно, маловероятно, но почему бы и нет. Все, ребят, до новых встреч, всем удачи и всем пока-пока.